Я интересную вещь, что перед тем, как вообще про Ауксона что-либо говорить, нужно понимать, где вообще все это продается, какие площадки, то есть, куда прийти, где купить, где это имущество видеть глазами. Вот. И здесь, наверное, нужно выделить три основных вещи, которые вам нужно знать для поиска этих объектов. Я расскажу очень просто, чтобы вы прямо сейчас могли слушать меня, по сути, можете повторять, и у вас все получится. Смотрите. Первые, э, два источника, первые два источника это коммерсант и федресурс. Вначале про коммерсант. Соответственно, есть сайт коммерсант. Чтобы найти там имущество, которое продается с аукционом, что нам нужно сделать? В Яндексе, в гугле вбивается коммерсант банкротства. И первая ссылка, скорее всего, будет э, на нужный сайт, на нужный раздел. На этой странице вы найдете э, полоску поиска, да, и в этой полоске вы, соответственно, можете вбить там квартира, машина, и нажать найти, и найдете. Не знаю, что вы найдете, насколько хорошее, нехорошее, потому что, ну, хорошие объекты, понятно, их нужно поискать, то есть, это, там, нет такого, что склада Porsche Cayenne за 1, за 1 рубль, да, это фантастика, конечно. Вот, второй момент. Э, плюс коммерсанта какой? Э, давайте лучше минус. Минус такой, что в коммерсанте все объекты находятся за все время, ну фактически за всю историю. И когда вы найдете объекты, да, то есть вот эту, эту машину, вы найдете те объекты, которые продаются сейчас, которые будут продаваться скоро, и вы найдете объекты, которые давно уже продались, неактуальные. Но есть у коммерсанта один плюс. Коммерсант еженедельно публикует газету, да, в соответствии с законом и так далее, где еженедельно он показывает только актуальные лоты газета стоит ну там порядка 30 рублей самый простой вариант вообще убедиться в теме найти что-то интересное и самое главное не смотреть всю историю торгов за все года а только актуально за последнюю неделю Пойти в субботу, купить, ну, обычно это субботний выпуск, да, соответственно, в субботний выпуск газету Коммерсант за 30 рублей и у вас будет вот такая пачка разных объявлений. Понятно, и неинтересные будут, и среднеинтересные, и в каждой газете есть всегда что-то очень ценное. Второй момент это «Федоресурс». Это сайт, где также представлены абсолютно все лоты, все аукционы по банкротству и так далее. Почему на коммерсанте, на федоресурсе вообще в принципе размещаются все объекты? Опять, не вдаваясь в подробности, есть закон, и организаторы торгов, да, они обязаны размещать все свои объекты там. Вот Что хорошо на Федоресурсе, опять же, как его найти начнем с этого, слова Федоресурс. вбиваете в Яндекс или в Google, нажимаете поиск, первый сайт, скорее всего, будет он. Что хорошего на этом сайте, если на коммерсанте просто куча объявлений, то на фидоресурсе у вас есть фильтр. Очень классно и удобно пользоваться, выбрать фильтр по региону, то есть там вашу область, ваш регион, край, выбираете. Дальше можете вбить в поле наименование имущество, которое вам интересно, дом, квартира. Ну и я бы на вашем месте сделал бы еще одно, выбрал статус Торгов прием заявок. Что это такое? Прием заявок это то, на что можно сейчас участвовать. Вот. Чтобы смотреть актуальные. Это Федресурс. Теперь важно сказать, чем интересен коммерсант и федресурс еще. По сути, это два сайта, два источника, где вы можете посмотреть о торгах, найти какие-то лодки интересные, но участвовать на них нельзя. Это просто больше информационный, Не больше, а это информационные порталы, сайты и так далее. Сами торги происходят на электронных площадках. Электронные площадки их много. Ну, для начала вы можете посмотреть парочку, да, то есть начните там Сбербанк АСТ, можете набрать Сбербанк АСТ. Вот. И также в поиске найдете сразу сайт. Можете набить Сбербанк АСТ банкротство. И можете набрать фабрикант. В принципе, топовые площадки, имущества очень много. И там по сути все интуитивно понятно. Фильтры, то есть по региону тип имущества, ну и так далее, разберетесь. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Впоследствии я по каждой площадке электронной да, более подробно расскажу, как ей пользоваться, логику и так далее. Сейчас, что важно понять, чем отличаются площадки от Федресурса и коммерсанта. Если на коммерсанте абсолютно все торги, но там можно только посмотреть, там нельзя купить. На электронных площадках можно купить именно объекты. Можно прийти, нажать условно кнопку купить, и объект будет ваш. Я сейчас немножко утрирую детали потом. Но разница в чем, что на площадках электронных не все имущество, а на каждой площадке свое. То есть там 10% на одной площадке, 5% на другой, 1% на третий, 15% на следующий, ну и так далее. То есть, чтобы видеть все имущество, вам нужно на разных площадках смотреть разные имущества. Вот. Но это, наверное, основные отличия и моменты диска. Итак, в итоге для поиска «Коммерсант» и «Хидресурс» посмотрели в интернете зашли, нашли имущество. Для поиска да, и для покупки уже объектов это электронные площадки. Начните со Сбербанка и начните там с э, того же фабриканта. Самое важное, для того, чтобы посмотреть просто имущество, не покупать, на этих площадках никакой регистрации, ничего делать не надо. Пришли с интернета и начали пользоваться фильтром, искать для себя новое, интересное, хорошее имущество. В общем, на этом все. Задавайте вопросы, все расскажем.